Всем привет, друзья. Пошла я на почту. Светулика мне позвонила вчера вечером. Говорит, Музель, от тебя от ЛДПР денежка пришла. Перевод. Ну, там не одно мне. А кто это? Написал письма перед Новым годом. Впереди идут Калугины Андрея Русинки. Сестра и ее муж. Как всегда, вдвоем на Пару. У меня Андрей дома, Даринку смотрит. А у них мама вечно сидит. Сейчас пойду получу денежку, надеюсь. И пойдем покупать, закупать. Так что вот так вот, друзья. Ой, сегодня погода, благодать. Сегодня ветра нет. К Светуле позвонила. Света говорит, спрашивает, погода как? Я говорю, погода замечательная. Ветра нет, снега нет. Сегодня... На лыжи, говорит, кататься пойду. Ой, иди, иди, говорю. Классно. Я тоже пошла на лыжках то покататься. Ой. Сказка сегодня. Натуральная сказка. Красиво, красиво. Тепло. Но сегодня Андрей у меня с Клевушка всех выпустил. и Вы все сразу на улицу пошли. Ой, лафа. С кайфом иду. Андрей сидит, отдыхает с ребенком, с старинкой, отдыхает, наползает везде шило-шило. шилом Итак, вот мы и забрались. Как будто слежкой занимаюсь, да? Делать мне нет. Иду я своей дорогой, они будут какие-то. Радует До Нового года Единая Россия подарки принесла Детерные Сейчас После Нового года ЛДПР Денежку балует. Это хорошо Это очень хорошо Смотрите какая Как, как красиво у нас Снег Сказка, сказкой. Все, пойду. Потихонечку, не спеша. Так, друзья, приехала я с магазина на такси показать что я купила так ушастый нянь купила по акции 6 килограмм здесь 620 вот я девчонка сказала отложите я потом приду на днях и заберу этот порошок он гипоаллергенный и очень очень хорошо Не без запаха без ничего но стирает классно конечно андрей увидел что я 25 литров. Грунт универсальный. Он для, для всего идет. Все, больше не надо. Я буду просто его размешивать с, а, со своей землей, которую Тани привезли осенью. И хочу посеять у него ну, короче, цветы, перец и всякое такое. 2, 25 литров больше не буду покупать, потому что мне хватит на разбавку это все только уйдет. Все, больше не надо. Так, что я еще купила? Кроме земли, и порошка взяла, короче, губки по рублей. Мне не очень нравятся. Они, они большие. Ну как, средняя. Толщина лучше, конечно, чем вот эти. Не, липус, не медипизерные, которые 10 штук. Нет. Здесь 5 штук. Очень удобные. Мне нравятся такие. Короче, пакеты взяла опять. У меня уже заканчиваются. Там осталось несколько штучек, и все. Это фасовочные. Резиночки по 15 рублей. Тоже мой до взяла. Ай, ну как это? Мой додыр раньше его звали. А сейчас э, мыльный. Вот. Взяла такие резиночки. Бесцветные. Ну, думаю, Динарки, наверное, много косичек надо сделать. Ну, у него волосиков мало, здесь и на двоих хватит. Короче, вот такие они интересные. Освежитель воздуха. Две штучки взяла. Один в туалет, другой в квартире. Брызгать. Здесь тропическая орхидея. Запах вкусный. Я уж испробовала морской бриз. Горного не было, не осталось делать. Пришла с Китая еще посылка, когда я пошла деньги получать. Светуля у меня, говорит. У меня все светули. Все мои. Я, в Бузеле посылка, посылка пришла. Так, с одного магазина. Давайте я чуток э, ножницы принесу. А, еще. Еще забыла. Киндер Для девчоночек своих. С Саняка придут. Вот, дам им киндеровшки. Они любят всякие такие. Есть давайте откроем посмотрим все вместе что нам пришло в китай китая и города а это я так чисто прикол с однокласников короче алиэкспрессом и подставку для телефона взяла а то девчонки там вечно тон на себе а то что такие они 25 рублей стоят что ли или 12 рублей даже короче безделушка полная а я так автоматом Челкнула, хоть на время, на какое-то, пускай бегает. И еще, это я не знаю, что там Это не, Это, видимо, с отнекладников просто не жмало. Это что, что за фигня, видимо. Это шарик такой. Ха -ха. Зачем он нужен вообще? Зачем он нужен? Я не знаю. мне ну, меня просто руки нажимают сами уже. Надо и не надо. короче. Это не, не то, что я выписывала. Это не... Я просто в вот одноклассниках на нажимала и донажала. Очень. Надо, пойдем. 10 копеек 10 рублей ничего ну, друзья хочу показать сегодня какие я семена купила собираюсь ить перец петуню и баклажаны у меня баклажаны вроде не остались но я опять выписала ну если что на будущий год уж которые выписала ничего страшного пусть лежит и астры которые мне очень понравились астры сейчас покажу цвета я не стала набором покупать, так как ну, в наборе одно и то же. Королевская розовая. Она крупно плотная такая. Крупные вот цветы. Смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Королевский размер называется. Так. Привлекательная окраска. Серебряная башня. Красота, да? Сиреневый белый. Зефир, пиановидная, тоже розовый, может потемнее, нежный цвет, необычно, необычайно нежный цвет, вот. Так, там сиреневую взяла, а да. это у нас а, я пиановидная астра яблу какая-то крупная, махровая. Красивые цветы, короче. А, так я что как идиотка считаю спереди? У меня он сзади все написано. Астра пьяновидная, я блунева. Вот. Вот это мне понравилось, белая. Пьяновидная тоже, белая башня. Чисто белая, она классно А вот это огонь, просто огонь. Мне так она понравилась. Красный цвет будет просто огонь. Вот это мне очень понравилось. Так взяла две петунии, две петуния вот бахромчатая низкорослая она будет крупноцветковая петуния гибридная ну, дай бог посеете я тоже выписала кстати ее много и вот это вот это я просто валентина называется валентина мою мам мамуля тоже валентина зовут. И петуния махровая Валентина. Света говорит, я в том году сажала. У нее дочка, кстати, тоже Валентина. Она в том году сажала. Говорит, очень красивая роз. Вот и я нынче теперь посажу. Вот так вот, друзья. Так еще. <coughs> О, Шаха, Я две купила. Томатный розовый томат. Среднеспелый салатный сорт. Для выращивания в открытом грунте. грунте и под пленочным укрытием. Короче, Вот взяла. Ну, помидоры у меня еще придут. Очень много сортов и разных. Вот. Я розовый взяла. У меня еще и там есть. Не надо меня слишком много. Потому что я набрала там кучу. Ну, все классные, короче. Баклажан взяла. Жаростойки. Я вот это посею и все Мне больше, наверное, не надо будет, в принципе. Потому что так. Вот этот перец сладкий кубович. Это все я на почте купила, и мне он нравится, вот этот перец Кубович, он кубовидный и, ну, как это, э, не острый, его фаршировать очень хорошо, и вообще мне он нравится, он толстостенный такой. Я его сажала, Пифагор я сажала, вот это он типа Пифагора похож, да, Кубович F1. Да, пифагор, да. Ну, он такой же был. Ну, короче, вот, хороший перец, мне очень понравился, и я его посажу. А, гранатовый браслет взяла. Вот, Алёша Попович. А... перед сладкий, крупноплодный, среднеспелый. Вроде я его тоже съела, я уж не помню, знаете, я много... Красное чудо вроде тоже съела, тоже мне понравилось. И вот сейчас как раз время надо будет начинать сеять. И я надеюсь, что я их в эти выходные посею. А то есть перец и бухотами. После помидора начну. И все сразу. Вот отложим сюда. Ну все, друзья, на этом все. С вами попрощаемся.